Обзор объекта в городе Грозном с фасадным декором нашего производства. Дизайн для фасада заказчики выбрали на основе одного из ранее реализованных объектов Джем Декор. Дом оформлен под кровельным карнизом, межэтажным и цокольным молдингом, оконным и дверным обрамлением. Главный фасад украшают пилястры, поной декоративные полуколонны. Снаружи стены дома утеплены пенопластом и расшиты стеновыми панелями. Ими же декорированный забор. Гарантия на декор нашего производства 15 лет при условии соблюдения технологий монтажа. Фасадный декор из армированного полистирола всегда в наличии.